в 2020 году на аудиодисках в разных стилях Dark Ambient, Death Grind Metal, Black Metal, Электронщина, Noise и Экспериментрищина. Жаль только не альбомы с моей игрой на органе, но зато я эти альбомы издал как сам издат на аудиодисках, и ты сможешь их купить. А перед этим прослушать промо-версии на моем основном канале Максим Вехов. Да, и совсем забыл я уковичил прошлогодние выступления в честь 20-летия моему проекту Торнапорт в прошлом году издав живое выступление двух моих проектов Хигеваль и Виновника Торжества» «Сам Торрен в «Самом Лучшем» в Хайкове по звуку ЛФ-клубе. Что-то я отвлёкся. Продолжим. Я своей музыкальной деятельности с 1989 года. Также сами релизы в ознакомительных целях, любительскую фото в виде любительских клипов, всякие полезности.